Здорово! Ну как ты? Впереди у нас с тобой первые зимние выходные, а значит пришло время зимы и на Барвихе РП. Сегодня мы с тобой поговорим о зимнем обновлении. Что же для нас подготовили разработчики, когда выйдет данная обнова на все сервера, глобальное ли это вообще обновление и что нас с тобой ждет уже в ближайшем будущем. Обо всем об этом коротко в данном видеоролике. Ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП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 Будет уже однозначно в эти выходные, возможно уже даже сегодня, возможно на момент просмотра этого видеоролика это обновление уже вышло на все сервера Barvich ERP. Ведь тому есть официальное подтверждение от разработчиков проекта. В официальной группе ВКонтакте Barvich ERP разработчики опубликовали пост, в котором уже всех своих игроков поздравляют с наступающим Новым Годом. И я хочу сказать тебе сразу, данное обновление не является глобальным масштабным новогодним обновлением. В проекте планируется полное обновление карты, так что буквально уже в эти выходные вся барвиха будет укутана снегом. И как это будет выглядеть, ты можешь наблюдать сейчас на своем экране благодаря данным скриншотам. Данная зима должна явно отличаться от прошлой зимы, ведь на барвихе была за последнее время несколько раз улучшена графика, добавлено огромное количество новых деревьев, довольно часто меняли маппинг, добавляли новые здания и дороги. А соответственно, разработчикам проекта пришлось проделать огромный этап работы, чтобы перерисовать практически все локации. Чтобы все это смотрелось по-новому, на максимальной графике, максимально красиво, дарило нам зимнее новогоднее настроение и радовало глаз. Помимо дорог и деревьев, укутанных снегом, нас с тобой ожидает также изменение локаций, в которых присутствует вода, а именно зона рыбалки, ведь как ты уже знаешь, там у нас с тобой имеется пруд, и соответственно от зимней низкой температуры данный пруд должен будет замерзнуть. Но это это не означает, что рыбалка просто-напросто куда-то исчезнет. Мы все так же с тобой сможем продолжать заниматься рыбалкой. Просто вместо воды теперь у нас будет лед. Лед, по которому мы с тобой сможем спокойно передвигаться, рассекать на своей тачке, ну а самое главное дрифтить. Разработчики сказали, что в данном обновлении будет добавлено две дрифт зоны. Одна та же самая, которая уже была в прошлом году и какая-то одна новая с абсолютно новой механикой дрифта. Дрифт станет еще лучше. Я думаю, это отличная новость для всех любителей время от времени дать бочком на своей тачке. Также в некоторых местах на карте будут добавлены снеговики, ну а самое главное – новогодняя елка, что несомненно будет дарить нам с тобой новогоднее настроение. Честно говоря, мне безумно нравится зимнее время на Барвихе. Ведь я сам лично начинал играть в Барвиху, а именно на 0.8 сервере еще зимой, в январе месяце с самого открытия данного сервера. Эта атмосфера, которую дарит Барвиха конкретно в зимнее время, ее просто-напросто не передать словами. А особенно в частности, зимняя Барвиха в ее ночное время, когда загораются все фонари, новогодние гирлянды, Барвиха обретает в этот момент самую теплую ламповую атмосферу. В любом случае, мы с тобой уже все это увидим и опробуем на собственном опыте со дня на день. Но ну и как я тебе уже сказал ранее, это не глобальное новогоднее обновление. Новогодняя масштабная обнова нас с тобой ждет еще впереди. Разработчики готовят для нас с тобой еще много нового и интересного. Я думаю, опять же, не обойдется без новогоднего ивента. Однозначно будет новогодняя елка, под которой нас с тобой будут ждать новогодние подарки. Однозначно будут добавлены новые NPC-персонажи, у которых мы с тобой также будем брать и проходить интересные квесты, за которые, соответственно, будем получать редкие награды. Но все это нас с тобой ждет впереди, и об этом мы с тобой будем говорить однозначно уже в другом видео. Ну а пока что я могу предложить тебе встречать данную зимнюю обнову в эти выходные вместе со мной. Я обязательно с удовольствием залечу, поснимаю новую зимнюю барвиху с обновленной графикой и постараюсь получить максимум удовольствия от этого